Друзья, привет! Извините за заглушенный голос. Я расскажу вам сейчас, что такое маска-раба. В связи с тем, что коронавирус бушует по планете, ну, вроде сейчас бы как бы все говорят, что побеждаем мы его и все такое, тем не менее, противоэпидемические мероприятия проводятся, и во многих местах, особенно в общественных, люди вынуждены ходить в масках. И вот эту маску все носят по-разному выражая, возможно, тем, как они ее носят, свое отношение к происходящему. Тем не менее, друзья мои, бывают вещи, когда некоторые, казалось бы, правильные порывы души могут выглядеть просто тупо, до безобразия. И одно из таких проявлений – так называемая маска-раба. Термин этот вообще придумала моя супруга, а я с ней полностью согласен. И знаете, что это такое? Это когда маску носят не вот так, вот так маску носить правильно. Так маску носят врачи, так маску носят в лечебных учреждениях, так носят респиратор, так вообще носят какую-то маску или защитное средство, когда нужно защитить верхние дыхательные пути от проникновения туда какого-нибудь агента, который туда попасть не должен. Ну и, собственно говоря, точно так же носят маску с врачи, когда они хотят, чтобы из... Верхних дыхательных путей, из носа, изо рта. Наоборот, бактерии, вирусы и все такое не попали наружу. Это нормально. В связи с тем, что многие считают эту тему абсурдной, но их заставляют маску носить, люди часто носят маску вот так. А вот это, друзья мои, и есть та самая маска раба. Знаете, что это такое? Это выглядит ужасно. Ну, на самом деле, совершенно понятно, для чего это делается. Типа, я маску ношу, но для того, чтобы я мог нормально дышать, я вот и сделал это вот так. А на самом деле, конечно, понятно, что маска в такой, в такой ситуации уже не работает ни на вход, ни на выход. В общем-то, по большому счету, по крайней мере, на вход она точно не работает. Если на выход, там, если вы кашляете, рот вроде прикрыт, но на вход то она точно не работает. Она вас абсолютно не защищает. Вот. И поэтому это как бы демонстрация Я в маске, оставьте меня в покое Я формально выполнил все рекомендации Но выглядит это так Я заткнул свой рот И ничего не высказываю Мне ставили еще щелочку подышать вот, Поэтому нос у меня там открыт А хавальник я свой заткнул Вот и все Молчи, ничего не говорю ну, Как бы вообще признание своей несостоятельности своей своей пассивности. Друзья мои, если вы хотите выразить протест и формально выполнить какую процедуру, значит, показать, что у вас маска есть, да, но вы, значит, игнорите ее, ну, снимите ее вообще вот так вот, как-нибудь. Понимаете, если вы действительно хотите показать, что, да, вот у меня маска есть, но плевать я хотел, ну, сделайте так. Не надо так. Не затыкайте себе рот. Но не нужно этого делать. Либо уж носите маску так, как это положено. Понимаете, если вы согласились с тем, что маска должна быть на вас, наденьте ее так, как надо. Понимаете, это хороший, правильный, как сказать, способ ее ношения, который хоть что-то действительно привносит, не абсурдирует само понятие. Здесь вот как раз работает тот самый максимализм. Либо все, либо ничего. Либо вы в маске, либо вы без маски. А вот эта полумаска, я не знаю, что она решает. А вообще я хочу сказать, друзья мои, задумайтесь над этим. Маска в каких-то случаях может быть даже и неплохо. Представьте, что государства все во всем мире пытались людей долгое время обналичить, что он называется. Сделать их просто вот как на ладони. Везде была наставлена куча скрытых камер всяких разных. Систем распознавания лиц, против чего боролись, многие возмущались, считали, что это выторжение в личную жизнь, использование личных данных, таких как лица, которые без ведома граждан записываются на, на тысячи носителей. А сейчас формально вы можете свое лицо закрыть и не светить его нигде. Я ни, ни к чему не призываю, ничего не говорю. То есть, ну, понимаете, вот лицо ваше будет основном, закрыто. Хотя нет худа без добра. Я просто пытаюсь найти какой-то положительный момент в том, что э, маску приходится носить. По крайней мере, вы не будете носить ее а просто так, если будете понимать, что этим вы, по крайней мере, защитили свои э, в какой-то степени персональные данные. Но не носите маску раба. Вот так уже это вообще не работает никак. Ни от вируса, ни от бактерий, ни в вас, ни против вас, ни от вас. И вообще никак. Не будьте рабами. Салют.